Всем привет! Сегодня мы посмотрим танк из будущего Dragon Boy. Те, кто хочет показать свои крутые постройки на моем канале, напишите мне в DS. Так, начинаем. танк Стоп, стоп, стоп, can I uh, control its tank? Вау, wow. er uh, oh, смотри, тут даже внутри все есть. Мы тут, это, это сфера? Он говорит, что он все еще работает над этим танком. Yes, я yes, вижу, тут доделал uh, немножко. Смотри, тут какое радио. Оно тоже из кругов? Да, это круги он сам делал, это не поршни, ничего такое. Radio We... Our game's gonna control так, ок. Okay. It's can move. Oh. It. And shot. Oh, shoot. How to включается oh -oh. свет? I'm stuck underneath here. God. No, I'm stuck. God. Он застрял. <laughs> Our yeah. Что? Посмотри как он застрял. Что? Ой. о, oh -oh. <laughs> Как? What? Я Как Я понял. How? I'm... Oh, how? Oh, no. Wait, I'm gonna... Посмотри, как дым красивый. Дым? О oh, yeah. да. Oh, yes. Смок, он нас понимает? Uh, yeah. А как он понял, yeah, что он... мы про дым говорим? Ну мы, наверное, уже дым простым. А, ну да. Смок is very nice. Вот а тут тоже, смотри. А пушка, пушка very... очень детализированная. Very detailed gun. Смотри, тут типа задвигается, это лазер. Что да, ты... лазер. Лазер, это, лазер. Он сделал это за три дня. Вау. Это что. Еще... Yeah. Это закрываться должно, но оно еще не закрывается. Прицел еще есть. О! Это такие две красоты? Или.. Это бампер, а это лазер. Стоп, давай, знаешь, как бампер. будем делать? А? У него же есть микрофон, скажи ему, чтобы он сам рассказывал про декор, все показывал, а ты просто мне будешь переводить. Так мне кажется okay, интереснее uh, будет. Он говорит, что для дыма он просто наставил кучу блоков в разных позициях. Потом он с помощью отвертки поставил некоторые невидимые части, чтобы они еще соединялись с дулом, и также он поставил транспорт чтобы покрасить это, у него был неон. он mm. I mean, mm. okay. Окей, говорит, то, что ну, не знает еще про что рассказать. А, прокалился? Пусть мы как и колеса. Тут очень много. Его is... друг, oh, hmm? его друг помог ему сделать вот это вот колесо внутри, а остальные колеса он сделал сам. А uh, очень, это Ну он один сделал колесо вот это. это еще постройка незаконченная, возможно даже будет лучше. О. Тут очень красиво, сзади. А можешь у него спросить, когда он доделает, он покажет? Uh, when you will end this uh, building, uh, will you show the games this tank when it's done? Yes, Да, yeah, I mean, он покажет. сейчас. тебе... я тоже Он говорит, он отправил фото. Сейчас. Ок, I'm Какое фото? Где фото? Да. Ча, это? Это I mean, without... следующим будет, да? Да, это будет следующим после этого. Вау. А вот это пушки тоже? не, вот это вот то, что под дулом, вот это вот, это все, ну, лазер указательные. А вот это, вот это я говорю. Понял, я. Да, Это тоже пушки, но он не заставил их работать, он может просто ставить несколько фейерверков и заставить их работать. да-да. Тут должно быть намного больше вещей, так что он пока не закончил. А так с цветом лучше выглядит. О, Watch next build. А ну. У тебя есть другой build? Я do. Я have some other tanks, but they're old tanks. А, let's watch them. Okay. I said they're old. Говорит, у него есть очень старый потом. А ну, давайте посмотрим. Видел old tank, yeah. Танк тоже разлагается. О. О, это самый первый танк. Это старые постройки танков, даже ну красивые. А, пусть он рассказывает. Они просто про марки танк какой где-то. Марк один? Я хочу марка один. British. Британец. Это просто английская шутка про британцев. I mean yeah. I mean mm -hmm. I have another tank, but they're like from two years ago, Он делал этот танк два года назад. Вот этот Марк один. А он может это не блоку дать, Чтобы я мог поехать. О, я не. Сколько? геймс из Арларии. Да, Тон говорит. Он говорит, ну, где залезать? А, ну, yeah. а yeah. я okay, sure Fine, I'll bring it down. Look, go. Как? А, вот. Yeah, it's moving on a Ah, no, yeah, you're it. Ой. Yeah. Uh, I mean, Pretty simple. Он использует uh, моторные колеса. Все прям вместе, да? О, oh, uh -huh. Давайте, он говорит, может сыграем, хотите игру. О, давайте. кто-нибудь, кто хочет кто-нибудь, кто-нибудь, подойдите мной. Подождите, возьмите, возьмите, возьмите, возьмите, возьмите, Enter through the back. Basically I'm gonna get my massive tank, like my massive okay, so you guys um yeah, so you guys you, so you both ride in there. You you go ride the mark one hey. а, по карте? UH, UH, UH UH, UH. ride the other No, no, no. One other ah, go, go, go ride this one or that one. I mean that one... Либо в Марк один, либо тот там. мы с тобой риско идем в Марк один. Ладно, но я просто. А что он за игру предлагает? А Yeah. Like there, do, say, do. А кто первый доедет, что ли? да. Oh, yeah. wow. А про что он сказал? Что это oh, well, же... чтобы... нам нужно отъехать, чтобы он. А, дюпнул? Okay, uh, okay, Нет, еще назад, назад, назад. Тут это не предел еще. Назад. Sorry, sorry. Еще за водопад надо заехать. Все, go, we raid. А он тот стук, он этот. Перевернул. Okay. Head back, head back, head back. Давай поехали назад. Go back. Yeah, okay, we're going. Okay, ah, yes. So basically, I'm gonna что flinging you. So basically, I'm gonna try Я you. So basically, I'm gonna try а что это за игра такая? Убежать да, нет, от, этого, от этой махины. Бежим в конец карты, а не там. No, там so Бежим! Oh, oh. Ай! Oh. Ай! <laughs> нет! А! Oh. Надо бежать. Oh. Ой, мы завис. Боим отсюда. Беги! Надо спрятаться за этой скалой. И тогда он нас не достанет. Мы спрятались. Нет. Ага, он стал. он застрял. Ой, ясно. А нет! Беги, риско, беги, прячься где-то. Прячемся за горой. Давай. Все, беги быстрее, беги, беги. А no, no, no, давай, no, он сейчас сам проиграет. Well, okay. that. На базу, на базу поехали. Смотри там, вот сколько елок. Там можно хорошо спрячусь. You... Бежим, быстрее, yeah. он на нас прыгает уже. Uh, Говорит он сейчас вкусят этот вкус металла М, Бежать быстрее, чё ты так медленно едешь? Я не могу Мы как какие-то другому... букашки движемся <laughs> А там огромный бежит Бежим, бежим! Oh. Ой, ой, ой, нет, no. нет! Беги! Маневрируй! А нет, так мы скорость потеряем Нет! Ну, Все, давай, давай быстрей! No, Туда! Help. Help. Oh. On, всё! Мы в елках сейчас спрячемся. С без кализней. Сколько? он говорит, у спрятан. обратно. Да, мы идем. Да, Да, вообще весело. А, это вообще такой вайт, так? Фу, хотя бы наплоть не перевернули. Мы приземлились, с его Бежим. Беги подальше. Натолкает. Okay. А где вторую часть на oh, Второй, Второй часть. спрятался. Он вообще за испытанием ехал. No, uh -huh. oh, а object. может, мне тоже танк будет, а то я тут с тобой гоняю? Sure. So, а можно yeah. мне вот эту? Стой, можем oh, сказать, no. что мы рассмотрели эту постройку? Я хочу no, попробовать вот no. этим поуправлять. Давай, catch you. К нему sorry, поехали. Sorry. Нет, sorry. я хочу... Sorry, sorry. Я, хочу... я хочу к нему поехать. Oh. А! Uh. О, хорошо, что я выпрыгнул. Стоп! Спасите меня! Стой! Стой! Стой! Ладно Ок, oh, no. ah, okay, let's um, Давайте посмотрим эту постройку let's watch this, uh, building. We... Вот это Которая на нас yeah. охотится yeah, А тут что-то yeah. стук стоит already, already А нет, то есть этот СТ Эмиль Так А нет Это какой-то другой Там сзади нет Мне дали даже 18 золота Везунчик Вау а все, он вернулся? Я иду. You... Скажи ему, чтобы он перезагрузил, короче. Это было А где? Чья? это было построение 45 инк. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Стоп, а что это такое? Т.Д.И.С. Ладно, я жду. А чья странно? Стоп, стоп, если это не его танк, и не его танк, чье это? Это не танк? мой. Ну это и не мой. <laughs> я не знаю. <know> just... <laughs> ну ч ⁇ фантомно как-то появилось? Я рекордирую. Я рекордирую. Да, я варью да не маус, какой маус? он же написал это фердинанд а фердинанд, я в танках не разбираюсь ну no, yeah, танк восьмого wow. уровня в тор этот, тор о. О. No, okay. ой, ой, mm ой -hmm. Дами Джорви, дами хочет управлять... даже wow. не wow. находясь wow. в да. что за ага, ага, ага, я и могу управлять, хоть я в нем не нахожусь. У меня клавиши нарисованы до сих пор. Дистанционное управление без креста. Когда баг произошел. Отправь его наконец. В конец его отправь. Да как я не знаю? Отвези его. Да блин, что ты с пушкой сделал? Ах, not sitting in the seat. Yes, yes, you just... yes. <с> so, <helmets> <с 23> Это риска. Я <свист> реально могу <свист> им контролировать. У меня подчиняется управление пушками, камерами. <свист> я могу, смотри, <свист> риска, я сейчас стрельну в тебя. Что? <свист> смотри, сейчас опять стрельну вот сюда. Он говорит, давайте, он говорит, <свист> сражаться. <свист> сейчас, <свист> сейчас будет битва танков. Чёрт побери А все я потерял управление, я с другого кресла встал. А что они хотят сделать? Они хотят с танками постреляться Попробую.